«Где любят нас, лишь там очаг родимый» Джордж Нойл Гордон Байрон «Мы нашли Мессию, что значит Христос» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих Библия — это зафиксированный в письменном слове опыт общения Бога и человека Андрей Десницкий У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Александр Дюма, Отец В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу, все равно что лишить мир солнечного света. Цицерон Самое высшее наслаждение – сделать то, чего, по мнению других, вы не можете делать. Уолтер Бэджет. Не бывает великих дел без великих препятствий. Вольтер. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Гёте. «В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидания. Александр Иванович Герцен. «Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для человека одно и то же» — Вольтер. «В присутствии Всевышнего есть нечто такое, что делает человека свободным и раскрывает в нем масштабность души, помимо всех человеческих качеств добродетели». Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Высоцкий. Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. Дейл Карнеги. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. Достоевский. Фанаты не умеют, да и не хотят видеть в своем кумере разностороннюю личность. Жизнеспособный идол должен быть одноцветным, монолитным, удобным для обожания. Татьяна Коган Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Высоцкий Зачем мне быть душой у общества, когда души в нем вовсе нет? Высоцкий. Стремление полностью соответствовать свойственно петле. Геннадий Малкин. Можно мотаться, быть усталым, измотанным, иметь серьезные проблемы, быть простуженным, но при этом быть абсолютно счастливым. Абсолютно. Евгений Гришковец. «Я всегда ищу в людях только хорошее, плохое они сами покажут». Высоцкий «Тяжелый труд – это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать». Джон Максвелл «Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Притча Соломона, 18 глава, 25 стих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 В жизни с возрастом понимаешь силу человека постоянно думающего. это огромная сила покоряющая. Все гибнет, молодость, обаяние, страсти, все стареет и разрушается. Мысль не гибнет и прекрасен человек, который несет ее через жизнь. Василий Шукшин Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Рой Джонс «Я выбираю свободу быть просто самим собой» Галич, фраза из песни «Перестать читать книги, значит перестать мыслить» Достоевский «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели» Достоевский Каждая борьба в вашей жизни в итоге превратила вас в человека, которым вы являетесь сегодня. Будьте благодарны за трудные времена. Они только делают вас сильнее. Киану Ривз Если сможете рассмешить женщину, то увидите самое прекрасное создание на Земле. Киану Ривз Полагаю, что жизнь без любви, без ее ощущений или возможности дарить довольно сильное наказание. Киану Ривз Раньше я говорил, я надеюсь, что все изменится. Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось. Измениться мне самому. Джим Рон.